Всем эй, hey, Это не Маша Всем привет, ребят! На самом деле, меня зовут Женек Евгеша. Я сейчас э, нахожусь в обычном в старом своем доме. Позади меня обычный старый бабушкин ковер. Я не блогер. Блогерством не занимаюсь, говорю сразу. Э, мне не, не важно, вот это подписчики, всякие количество лайков и так далее. Мне очень важно сейчас будет ваш комментарий. Зачем я записываю это видео? Да, вот зачем. Я занимаюсь вокалом, занимаюсь очень давно, но я самоучка, ребят. Сами прекрасно понимаете, что такое самоучка, самоучка, тили-тили, трали, вали, вопли и так далее. Я сейчас буду петь. Да, сейчас под мышкой у меня находится мой блокнот. Я сюда записала песню. На самом деле я ее услышала дня два-три назад, ехала в маршрутке. Мне очень сильно она понравилась. Риана Рашинрулет. Я ее наша зам записала. Теперь я ее нашла, но в общем неважно. важно. Ребят, сейчас я буду петь, как говорят критики, лучше всего петь акапельно. О, oh, да, я буду петь акапельно, я буду вас сейчас терроризировать, да. Можете сразу выключаться, можете досмотреть и прокомментировать всего, там немного будет, минут, сколько, не знаю, до пяти. Можете прокомментировать мое видео, пожалуйста, вы мне очень реально, очень сильно в этом поможете, потому что я обожаю петь, когда у родных близких спрашиваешь, как я пою, ну как, ну, ну, ну, скажи, ну. Да ты могешь. Да что могёшь? Что мог... Я, допустим, не магиш. я рассчитываю свои силы, я знаю, что я могу, что не могу. В общем, да, на самом деле я не так уж сильно магиш. я что-то где-то как-то там могу еще дотянуть. Но, в общем, я сейчас буду петь акапельно, пожалуйста, поддержите, посмотрите, подскажите, что мне делать, куда мне обращаться. Вот, потому что певцы у нас довольно разные, не знаю, как это отреагирует, как на меня там эстрада отреагирует. Потому что я, когда смотрю им 1 реально, у меня иногда бывает такое мнение, ты откуда вылезла, а? Извините за откровенность, но это правда, у каждого есть такое мнение. Вы сейчас так и обо мне можете подумать, о ком угодно, но просто это реально. Я просто по-человечески не обманываю, не лгу, просто говорю, как оно есть. Иногда даже выключаю, потому что уже не сдерживаю свои нервы. Просто кто его выпустил, Господи? В общем, так же самое можно сказать и про меня, но послушайте, пожалуйста, оцените. Мне очень сильно реально важно ваше мнение, безумно важно, потому что я очень сильно буду вам благодарна, что оно тут чешется все время. Буду очень сильно вам благодарна, пожалуйста, подскажите. В общем, поехали. Буду петь Риана Рашин Роллед а капельно move see I'm sweating now moving slow not time to think I'm turned to go and you can see my heart beating. you can see it's through my chain but I certified knows that i will pass this test so just pull the trigger and by my flat before my eyes i'm born tore ever seen another sun you rise so many want to get I will pass so just pull the trigger. Соседи жалуются. <laughs> спасибо, ребят, огромное вам реально. Спасибо. Как-то спела с Богом, я не знаю, огромная благодарность, что вы досмотрели видео до конца, спасибо, всех люблю, целую реально, в нашем мире, пожалуйста, таком современном, я бы хотела бы вам пожелать удачи, счастья, добра, добивайтесь того, чего хотите, стремитесь к этому, ибо если вы сами этого не сделаете, никто вам в руки этого не даст, и за все в этой жизни, знаете, нужно платить за все, потому что бывали разные в жизни случаи, спасибо вам за все огромное, всех люблю, целую, всем добра на самом деле, комментируйте. Жду.